Придачи, друзья. Сегодня я хочу вам рассказать о том, что есть методы, которые малоизвестны еще, проверенные моим любимым учителем и духовным наставником, как бы моим ментором, академиком Залманом. Вот. Человек, который кончил три раза мединститут с, золотым, с золотой медалью в России, в Германии и в Италии. Вот. Знал пять языков в совершенстве. И 26 лет работал со всеми знаменитостями Европы по всем специальностям. Помимо этого, был разносторонний Значит, был математик, философ, астроном и просто гуманный человек. Так вот, этот человек, вернее, этот ученый, академик Залманов, сделал революцию в медицине. Вот Все эти болезни, которые так называемые неизлечимыми, он говорит, излечиваются его техниками. Их количество около 30, включая 4 вида рака. И это он доказал еще в 40-х годах. Но, однако же, Земля продолжает быть плоской. То есть еще сознание врачей, сознание Минздрава, или не хочет принимать, или еще не доросло до его как бы их его техники и методики, но ну, обязательно она появится, обязательно ее признает официальная медицина. Это медицина будущего. Потому что он доказал уже, вот он сделал нетоксичную, нетоксичную фармакологию, убрал все токсичные яды вот, и сделал нетоксичные яды. То есть нормальная физиологическая, э, фармакология. Так вот, э, жил он 98 лет, в последнее время он жил в Париже, где-то более 50 лет. Всего он 63 года работал. И исцелил, и восстановил здоровье тысячам и тысячам инвалидов. Один из методов его мы знаем, это скипидарные ванны. Да? И он написал много книг. Одна из них есть э, и, э, значит, тайная мудрость человеческого организма. У меня все есть труды, поскольку я залмановец, и меня тренировали сами залмановцы еще в Ташкенте. Э, хочу поделиться сегодня методом. Э, скипидарных ванн, которые восстанавливают потенцию, но это не только скипидарные ванны, это комбинированные методы гидротерапии. Там идет и питание, там идет восстановление частотно человечного равновесия и вот эти скипидарные ванны от импотенции. Значит, вот эти скипидарные ванны, я вам сейчас покажу, вот этот скипидар продается в Америке магазинах, хозяйственных магазинов. Видите, да? Называется Pew Gun Spirit Turpentine. Time по-английски это скипидат. Но это не жилищный высший сорт. Поэтому Залманов рекомендовал высший жилищный сорт. Вот. В России он продается, без проблем можете купить. И в Нью-Йорке, во многих в штатах Нью-Йорка кто-то продает эти ванны значит белая эмульсия и желтый раствор так вот для лечения импотенции и поднятия давления идут вот эти белые скипидарные ванны вот. они делаются по схеме, сначала готовится кожа делаются содовые ванны содовые ванны из квасцов или же ореховые ваны, то есть листья орехов, заливается кипятком, через 20 минут вот, процеживает и выливает, так чтобы укреплялась кожа. Потому что могут быть осложнения, как дерматит, если кожа не подготовлена. Потому что кипяда может э, обжигать кожу. Все надо делать правильно. Одному я посоветовал делать скипидарную ванну, и он как-то не уловил, не понял, куда-то поторопился и ушел. И он, значит, вылил скипидар в ванну. Это надо быть таким идиотом, чтобы не понимать, что скипидар в воде не растворяет. И из-за его неграмотности он чуть там в ванне не остался. Вот такая была сильная реакция. Вот. Поэтому надо быть всегда осторожным. И естественно вот эти люди, как я их называю, обуватели, вот. они не зная подробностей, где-то что-то услышат или увидят, начинают делать совершенно противоположно того, что нужно делать. И как результат неправильный результат. Так вот нужно сделать все правильно, и результат получится на высшем уровне. Ведь я вам гарантирую. Я пробировал еще в Ташкете, когда работал в самой большой клинике Союза СССР дерматовенерологическая урологическая клиника. Вот я бывший уролог дерматовенеролог. Вот. У меня были возможности опробировать все это. Так вот, вот уже сделано этот белый эмультир, видите? Но цвет получился не белый, а немножко буроватый. Вот, все зависит от э, скипидара и мыла. Потому что вообще детское мыло положено, а я сделал из хозяйственного. Вот. Просто опробировал, получился такой цвет. Но вообще... Если я делаю из белого было, то получается белая эмульсия. Вот, и там получается разделение. Белая вот, как бы эмульсия разделяется. Поэтому надо перед употреблением в горячую воду ее взболтать сначала в горячую воду, а потом вылезли. Все это по, по весу определяется вот по конституции определяется сколько надо ему миллилитров влить в ванну вот смазать вазелином все места вот здесь здесь половые органы промежности смазать яички и потом принять эту ванну значит эффект в чем заключается Ученые доказали, что очень важно здоровье человека – это позвоночник и желудок. Вот. Они четко должны работать. В цивилизованном царстве нашем и то, и другое неправильно работает. Во-первых, не осанка неправильная, постоянное сидение за телевизором, за компьютером вот. – это постоянные застои. Позвоночники не выдерживают все эти нагрузки, и, естественно, получаются дегенеративные процессы. Импульсы, которые должны идти по нервным волокам, да, вот эти, как вы видите, вот, ко всем органам и тканям из позвоночника идут вот эти электрические провода, нервы. И они, вот эта центральная нервная система, Спиномозговой канал, значит, спиномозговые нервы, позвоночник, и э, нервы, выходящие из головного мозга, это называется центральная нервная система. Так вот эти нервы, которые идут из позвоночника, они должны согласоваться с нервными, э, нервной системой головного мозга. И всем командует гипоталамус, Кремль, Москва. Вот. И вот эти импульсы и эти соотношения, они постоянно имеют связь, и связь не должна нарушаться.